Вас фотографирую, сейчас я вас отправлю, куда надо. Я говорю, Закускин, что я сделала вам плохое? Оставьте меня, пожалуйста. Почему вы все время на меня налетаете? Я бабушка, 68 лет. Мне колени болят. Мне на колени надо это ли? У меня не было там три штуки даже. Он взял мой ящик, ногами это. Я тебя депортирую. Я говорю, как ты меня депортируешь, когда я чеченка, я россиянка. Я за ним иду, показывать ему паспорт. Он мне взял с этого машины, сел быстро, с машины, зеркало опустил свое зеркало, и это баллончик. Раз, и я вообще ничего не вижу. Потом скорую вызвали. Я на Бауманске пошла, у меня справка есть, все есть. Ну, я не знаю, так можно относиться с бабушками, а вы обращались в полицию, может быть, по поводу повреждений, вот справку, стромпункт у вас есть? Я отправлю везде, куда надо. Угу. Да, пускай они сами решают с ним, что надо. Я плохого никому не хочу, не желаю. Я возле мечети стою. У меня, тем более, пост идет 3 месяца. Этот день у меня пост был, мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал? Скажи, а? какой он право имеет? А я теперь... Это диаспор наш, Чеченский, пойду. Там тоже мне сказ... позвали меня туда тоже. Вот. Все мне это пишут, пишут, пишут вот. на мой телефон. Все все пишут. Спасибо. Спасибо. Старую бабушку обижать никто не дает. Правда же? Мне колени, вот колени у меня, видишь? Колени. Я могу открыть и это завязать. Все бабушки знают, что я больная, что мне надо на операции. Ему тоже я сказала так же. Нет, нет, он все время, давай, давай, на меня кидается. Ну зачем кидаться, скажи по-хорошему. Я пришел, я управа, вам нельзя, уходите. Можно сказать? Алло. Да, Друзь, э -э Я звоню вам по поводу, вы поняли, о чем я говорю, да, о, да, о, о, женщ... о женщинах. Вы, у вас там такой шум, что говорить невозможно. Сейчас секунду тогда я отойду. Алло. Алло. Так удобно? Да. да, удобно. Почему вы себе позволяете так оскорблять женщину и а обрызгивать? А, дайте, можно... я, дайте, Хорошо. я скажу, я вас выслушаю потом. Конечно. Я свое мнение хочу сказать вам, как ну, как вас назвать, не знаю, кроме урода какого нибудь Пожелаю, женщина. Как бы это ни было, вы берете баллончик и глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, а, да, что, вам... вы думаете что это вам вот так оставят, что ли? Нет, Адон Султанович, можно а, рассказать свою версию? Дай, дай, дай. Дайте. Я скажу, и потом вы скажете. Да, конечно, конечно, Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, Среди вероисповедания вверх. не было вот так не поступают вы такие единросы такие и как раз портят нам все и вы не соответствуете, на мой взгляд быть в этой партии вообще потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу если бы вы говорили бы о каких-то террористах или экстремистах или людей которые предают эту страну это был бы одна, один момент но вы Пожилая женщина там зарабатывать, да, да, да, сидит там, как и все да, остальные. Вы кроме да, нее, на нее да, только наезжаете. Да, да, уже мы поняли, что несколько раз это было. Да, знаете, да, знаете да, что, да, что да, за это да, нужно, да, нужно да, будет отвечать. Да, что бы да, да, не да, было, да, это не мужской да, поступок. Да, и я не считаю вас мужчиной в понимании да, этой истории. Поеду к ним, могу по телефону, если она там. Я подъеду, Адам, Адам Султанович, а можно вас попросить о э, помощи? Да. Смотрите, ну, во-первых, очень много угроз сыпется, э, мой адрес в соцсети. Ну, оно, оно, не, оно, не, оно не закончится, пока этот вопрос не решит. Мы же не, понимаю, не можем, как, мы, но... мы, мы же не можем всех в мире контролировать. Нет. Я тол, Адам Султанович, это сделать. Как второй, как можете помочь в борьбе с нелегальной вот этой торговлей? И вы, в том числе, в Москве и за пределами все знают, что мы курируем данное направление с нашими людьми. Мы, у нас очень тесные контакты с городом Москвы, с мэрой Москвы. Прекрасно решаем любые вопросы, сто раз сложные. Но для нас, вот то, что сейчас вот сделали, тут старая женщина которую обидели, понимаешь? Поэтому вы абсолютно могли в любое время, в любое время сами связаться, и в любое время мы могли бы помочь, и помогаем днем и ночью, не только в Москве, во всех регионах. Я, Адам Султанович, я, ну, говорю, у меня много знакомых и друзей чеченца, осити, утакистанца. Ну, правильно я, слушаю, я, я еще раз сказал, тут нет вопросов о национальности или вероисповедания. Вопрос а человечности. Не человечности. Вы, мы, я, разницы нет. Я, и поэтому... я согласен. Я, а, там, там, да. мне кажется, Я, ну, как сказать, адекватно с вами. И, сказать, ну, по, вы по разговору видите, что я адекватный человек. Ну, и у меня есть репутация. И, я, и, я, я, я уже говорю, знаю за я вас. Я не националист и не... Э, ну, мне кажется, говорю, вы понимаете. Ну. Ну, я понимаю то, что вы говорите, но я по факту буду смотреть, как вы сделаете. Натам а, а, а, а, а, Султанович, вот, к сожалению, были согласен. Вот ну все, надо. давай. Все верно. Спасибо, да, Игорь Султанович.